Здравствуйте! Сегодня я хочу посвятить это видео жирному типу кожи и особенностям ухода за жирным типом кожи. Задача, которую мы ставим, приблизить этот тип и визуально, и функционально к нормальному типу. При нормальном типе кожи мы не видим поры, они не расширенные, мы не видим... Помидоны, мы не видим сального блеска и жирности и такая кожа нормальной толщины роговой слой кожи нормального типа средней толщины то есть визуально эта кожа очень похожа на кожу ребенка сияющая ровная без сольного блеска матовая не рельефная почему так происходит Потому что в нормальном типе кожи сальная железа работает нормально. Она вырабатывает в нормальном количестве кожное сало, которое выделяется на поверхность кожи. Оно не застаивается ни в самой сальной железе, ни в выводном протоке сальной железы. Поэтому отверстие выводного протока на поверхности кожи не расширяется. То есть, поэтому поры мы не видим, поры не расширены при нормальном типе. И сального блеска тоже нет, потому что нормальное количество кожного сала просинтезировалось, выделилось на поверхность кожи, смазало, сформировало невидимую пленочку, которая повлияла на увлажненность, повлияла на защиту, но не повлияла на увеличение жирности. При жирном типе кожи сальная железа работает очень активно. Причем работает очень активно как сама секреторная часть цельной железы, то есть тот мешочек, который вырабатывает кожное сало. Поэтому кожного сала много, оно застаивается в мешочке, оно может застаиваться в одном протоке. Естественно, если происходит застой кожного сала в одном протоке, выводной проток расширяется и на поверхности кожи жирного типа мы видим расширенную пору. Да? Пора это отверстие в одном протока на поверхности кожи. Если там внутри в одном протоке что-то есть, пора расширяется. Помимо этого кожное сало, которое в избытке вырабатывается, в избытке и выделяется на поверхность кожи. И мы видим сальный блеск, пленочку и повышение жирности. Далее, при жирном типе кожи клетки Внутри самого выводного протока очень плохо отшелушиваются. Происходит застой клеточной массы в выводном протоке сальной железы. Эти, это избыточное скопление клеток, дополнительно пропитывается избыточным кожным салом. И возникает комедон, сально-роговая пробка. Помимо этого возникает еще и скопление клеток, мертвых клеток на поверхности кожи, потому что при жирном типе очень сложно разрываются межклеточные контакты, как внутри выводного протока, так и на поверхности кожи, поэтому клетки трудно самостоятельно, трудно отшелушиться, они скапливаются, приводя к такому состоянию, как гиперкератоз, то есть толстый роговой слой. И визуально такая кожа с гиперкератозом, она серая, безжизненная, такого немножко землистого оттенка, цвет лица становится, потому что толстый роговой слой плохо отражает солнечный свет. Солнечные лучи не отражаются, они поглощаются, поэтому кожа не сияет. Помимо этого, толстый роговой слой, который скапливается вокруг выводного протока. Ну, проток, если над, вокруг выводного протока утолщается роговой слой, то это приводит к формированию крышечки над выводным протоком сальной железы или э, закрытого комедона. Визуально такая кожа с закрытыми комедонами она теряет э, ровность и гладкость, она становится и пальпаторно такой э, неровной. И визуально как будто маленькие бугорочки на ней формируются. То есть это и есть закрытые комедоны или белые точки. Что касается сального блеска. При жирном типе кожи не всегда бывает сальный блеск. Ну, например, если закрытых комедонов преобладающее количество. То есть выводные протоки закрыты сверху крышечками из толстого рогового слоя. Или если комедоны внутри протока настолько плотные, что они не пропускают в должном количестве кожное сало, которое выделяется из сальной железы, то это кожное сало оно не выделяется в нужном количестве на поверхности кожи, соответственно, не может увлажнить кожу, не может защитить такую кожу и пациенты начинают жаловаться на сухость, тянутость и обезвоженность. Поэтому при диагностике кожи мы обращаем внимание изначально все-таки на расширенные поры и на комедоны, чтобы диагностировать жирный тип и уже постольку-поскольку насальный блицк, да? то есть он бывает далеко не всегда. Переходя к особенностям ухода, значит, давайте еще раз прорезюмируем какие же признаки жирного типа кожи. Это расширенные поры, это комедоны, открытые и закрытые, это толстый роговой слой, то есть гиперкератоз, и это сальный блеск. Идеальная, идеальная косметика, идеальное средство, идеальное вещество – для ухода за жирным типом, конечно же, должно работать со всеми э, перечисленными признаками. То есть, должно уменьшать комедонное должно э, приводить к отшелушиванию рогового слоя на поверхности кожи, должно себя регулировать. И первое вещество, о котором э, я хочу поговорить, его кто-то очень любит, кто-то его крайне ненавидит, неравнодушных к этому веществу нет, но я считаю, что оно идеально подходит для работы с жирным типом. Это ретинол. С ретинолом многие не могут подружиться, потому что это достаточно вредное вещество, но оно, что оно делает? Ретинол заставляет делиться быстрее клетки нашей кожи. Это приводит к обновлению кожи. Если составить быстрее делиться клетки выводного протока, то и отшелушиваться клетки из выводного протока тоже будут быстрее. Поэтому комедон будет уменьшаться в размерах. Да? Ведь комедон это застой клеток. Клеточки начинают быстро-быстро отшелушиваться, комедончик уменьшается в размерах, и тем самым поры становятся при нанесении, постоянном нанесении ретинола уже. Если мы используем ретинол в уходе постоянно, то поры действительно становятся узкими и узкими, комедончики становятся минимально выраженными. Если мы будем говорить про усиление деления клеток в самом эпидермисе, то это приводит к тому, что роговой слой на поверхности кожи начинает отшелушиваться быстрее. Соответственно, гиперкератоз уходит. Соответственно, если были закрытые комедоны, они открываются, потому что вот эти шапочки, которые закрывают вводные протоки, они тоже отшелушиваются и закрытые комедончики открываются. Поэтому уменьшается рельефность, текстурность, уходят все неровности, кожа становится достаточно ровной. Ретинол себорегулирует, потому что он нормализует активность самой сальной железы. Поэтому жирность уходит, сальный блеск тоже уходит. И ретинол еще обладает функцией блокирования синтеза пигмента в меланоцитах. Поэтому кожа становится более ровной, осветляются пигментные пятна. И если при жирном типе кожи есть склонность к формированию воспалительных элементов, после которых могут оставаться застойные поствоспалительные пятна пустакны, то ретинол в том числе минимизирует, уменьшает вероятность образования этих пятнышек. Чудесное действие, на мой взгляд, закрывает все признаки жирного типа кожи. Второе вещество – это азолаиновая кислота. Она не похожа по механизму действия на ретинол, но она похожа по эффектам, очень на ретинол. Она тоже является комедонолитиком, то есть вызывает разрушение связей между клетками в комедоне. Клеточки быстро отшелушиваются, комедончик в объеме уменьшается, пора сужается. Также она действует и на поверхности кожи, тоже отшелушивает клетки рогового слоя, роговой слой становится более тонким, то есть из толстого становится средней толщины, появляется сияние. Азолаиновая кислота тоже себя регулирует, поэтому жирность кожи уменьшается, и азолаиновая кислота также уменьшает образование меланина, пигмента в меланоците. Поэтому происходит осветление кожи и уменьшение пигментных пятен. Очень похожие действия, правда, и у ретинола, и у азолаиновой кислоты. Поэтому я очень люблю при подборе ухода пациентам жирным типом назначать эти оба вещества, средства и с азолаиновой кислотой, и с ретинолом. А поскольку ретинол работает, мы назначаем его вечером, поэтому уход вечерний должен быть насыщен ретинолом, Например, это может быть или крем, или сыворотка. А уход утренний обычно насыщен азолаиновой кислотой. Тем самым кожа, она находится жирного типа, она находится под непрестанным наблюдением да, этих двух веществ, и обновляется, комедончики уменьшаются, и себя регулируется. А третье вещество – это салициловая кислота. Салициловая кислота тоже является комедонолитиком. Она проникает в комедоны, уменьшает их образование. Салициловая кислота также отшелушивает клеточки на поверхности кожи, поэтому уменьшает формирование гиперкератоза, уменьшает формирование закрытых комедонов, да, то есть раскрываются тоже поры. И салициловая кислота тоже себя регулирует. Но слициловая кислота при назначении, при назначении пациентам с очень чувствительной кожей может вызывать раздражение. Поэтому я рекомендую ее включать в уход, если кожа ваша не чувствительная. Чем она еще дополнительно хороша? Салициловая кислота обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Поэтому если у вас не только жирный тип кожи, но и склонность к появлению воспалительных элементов, салициловая кислота, конечно, незаменима, потому что она будет уменьшать воспаление, будет обладать антибактериальным действием, способствовать э, достаточно быстрому э, уменьшению папул, то есть гненечков простите, папу, воспалительные элементы, и пустулы гнынчики. Следующее вещество – это миндальная кислота. Миндальную кислоту я очень люблю за то, что она достаточно крупная и не может глубоко в кожу провалиться. Поэтому получить раздражение на миндальной кислоте очень сложно. Миндальной кислоты является альфа-гидроксикислотой, то есть аха-кислотой, но она лифофильна, то есть она растворяется в жирах. Поэтому веносеменная поверхность кожи она очень чудесно проникает внутрь комедона, разрушает там, межклеточные связи, клетки отшелушиваются, комедончик уменьшается в размерах, пора сужается. То же самое происходит на поверхности кожи. Миндальная кислота также себорегулирует. И миндальная кислота тоже обладает противовоспалительной и антибактериальной активностью. Поэтому, если... Помните, при салициловой кислоте да, не рекомендую я ее использовать на чувствительной коже. Миндальная кислота, она как раз подходит пациентам с жирным типом кожи, склонным к воспалительным элементам, но при этом... Если ваша кожа еще является такой гиперчувствительной. То есть миндальная кислота будет неплохо работать. Значит, мы с вами разобрали ретинол. Мы с вами разобрали азолаиновую кислоту, миндальную, салициловую. И пятый основной компонент для ухода за жирным типом кожи – это гиалуроновая кислота. Мы все знаем гиалуроновую кислоту как очень хороший увлажнитель. Она притягивает воду, делает кожу увлажненной. Но гиалуроновая кислота, помимо этого, при тип еще и является себорегулятором. Почему? А потому что, если наша кожа увлажненная, то сальная железа начинает э, продуцировать, синтезировать меньше кожного сала. А зачем его много, считает сальная железа, если кожа и так увлажнена? Да, ведь сальная, э, сальный секрет – это увлажнитель для нашей кожи. Поэтому использование гиалуроновой кислоты в составе косметических средств позволяет тем самым обмануть сальную железу. Она начинает синтезировать меньше кожного секрета и уменьшается жирность кожи. Пять основных компонентов, очень важных для ухода. Но помимо этих пяти основных, конечно, могут быть еще и другие дополнительные ингредиенты. Например, аха-кислоты. Гликолевая кислота в маленькой концентрации или молочная кислота тоже в небольшой концентрации. Да, их тоже можно использовать, но а, давайте подумаем, что, какой эффект они нам дадут. А, эти кислоты, аха кислоты они являются водорастворимыми. Они не могут раствориться в жирах, поэтому при нанесении на поверхность кожи ни гликолевая, ни молочная кислота не могут проникнуть внутрь комедона и э, разрушить связи между клетками, тем самым отшелушив клеточную массу, сузив пору и уменьшив комедон. Но гликолевая и молочная кислота чудесно работают на поверхности кожи, поэтому если мы будем использовать эти кислоты, они нам позволят э, уменьшить гиперкератоз, э, сделать кожу более сияющей и открыть закрытые комедоны. То есть, разрушив связи между клеточками в роговом слое, они уменьшают вот эти шапочки, да, вот эти крышечки, которые закрывают вводные протоки. Помимо АХА-кислот, также в уход за жирным типом часто включается цинк. Цинк это севорегулятор. Цинк это вещество, которое обладает противовоспалительной активностью и антибактериальной активностью. Сера тоже является себорегулятором и обладает противоспалительной активностью. Неоцинамид очень часто можно встретить в уходовой косметике за жирным типом кожи. Неоцинамид укрепляет, восстанавливает эпидермальный барьер, осветляет кожу, увлажняет кожу. Далее также в составе уходовой косметики за жирным типом мы можем встретить экстракт зеленого чая, очень его люблю, за его антиоксидантные свойства, за его противовоспалительные свойства, за его антибактериальное действие, которое помогает нам достаточно быстро купировать воспаление при появлении воспалительных элементов, например, при осложнении осложненной акне жирной кожи. И на этом из основных ингредиентов, пожалуй, все. Как всегда, готов ответить на ваши вопросы, поэтому если что-то непонятно, если какие-то вопросы дополнительно у вас появились, обязательно пишите в комментариях, и я постараюсь на них ответить.